это заключительное занятие 2022 года, и мы вступаем с вами в новый период. Сегодня у нас будет интересный обряд, обряд э, открытия дорог. И а именно основные пути мы с вами сейчас проложим – это богатство, достаток, любовь и счастье. И, конечно же, крепкое здоровье и защита дома. И январская группа «Круга силы и магии нового тысячелетия» уже открыта для вас. И, соответственно, я жду вас в своем поле, в поле поддержки, в поле силы, в поле настоящей родовой магии. И в январе у нас с вами будет 5 занятий, поскольку 5 воскресеньев. И занятия у нас с вами, обряды, тренинги, прокачки проходят именно по воскресеньям. Стоимость январских, ну, я пока не буду повышать цену, такая же стоимость 2128 рублей. Это включает в себя все 5 обрядов. Ну, кто... Хочет вступает, кто хочет приобрести отдельно, также продаются обряды, пожалуйста, на различные направления вашей жизни, и удачи, успешности, благополучия, и, и, и сня снятия каких-то негативных программ с глаза, порчи. И все эти обряды мы, конечно же, изучаем, мы смотрим, мы делаем и взаимодействуем с силами. Хочу вам напомнить, что вот эти вот крайние 12 дней перед Новым Годом, перед наступлением Нового Года, это 12 месяцев следующего года. Поэтому проживите их в радости, в благости, достойно. Уже совсем чуточку осталось, и Новый Год 2023 откроет и распахнет свои врата. Данный обряд можно делать на... Новолуние, то есть на, на растущую луну. Кстати, все обряды, которые я даю, они сопряжены с лунной системой э, убывания луны, там, где чистки идут, поправки, э, сбросы, коррекции. И на растущую делается в рост. Поэтому сейчас тоже э, в данном обряде все энергии сохранены, и... Его можно делать э, в любое время, но учитывая то, что здесь идет на рост у нас все на благополучие, мы делаем это от новолуния на растущую луну. И э, сейчас мы приступим к основной части данного обряда. Э, и мы будем делать обряд в первую очередь на финансовую структуру, на деньги, на удачу, успешность и благополучие, открытие дорог, на богатство, изобилие, процветание. И обращаться мы будем к... Велесу, древнеславянскому моему, одни, одному из моих любимых бо, богов это бог мудрости, богатства, который соединяет все миры. И как раз-таки э, он, именно он хранитель э, открытия дорог в материальной сфере. К нему обращаются. Э, в финансовой части, и он покровителей купцов, и землепашцев, и трудяк, и предпринимателей, и всех-всех-всех, кто вертится, крутится, предпринимает, творит, и также он покровитель магов и чародеев в хорошем, добром, в таком смысле этого слова, покровитель дорог и путей, и в первую очередь мы, конечно же, будем к нему обращаться, покровитель а, не только в физическом мире, но и в мире душевного разновесия, баланса. Я сейчас э, хочу вам показать, э, какие у меня прекрасные есть, буквально недавно я сделала, прекрасных обережных образов. Даже кукол уже не назовешь. С таким уважением Велеса, бога Велеса. Вот сейчас я вам покажу, какие красивые вообще такого бога, такую обережную, замечательную фигуру надо иметь у себя в доме. Поэтому тот, кто хочет, может приобрести. Посмотрите, какая Смотрите, какая мощь, красота. Смотрите. Вот у него здесь ступа. Видите, какая красивая у него здесь. Смотрите. Это тулупчик. Видите? Вот. Бог Велеса. Смотрите, какие у него здесь носочки, ножки. И вот... Второй я вам сейчас покажу. Второго. Ой, красота необыкновенная. Красота, сила, мощь. Вот такой вот тоже кафтан. Золотая шапка. Смотрите, какая красивая. Правда, красота? Да, вот видите, как все здесь с любовью сделано. Вот. Так что советую вам приобрести. У меня много, вы знаете, обережных фигур. И макош, богиня. Вот. Так что кому нужна защита, покровительство финансов в доме, покровительство сил, пожалуйста, можете его себе пригласить в дом. И также я с сегодняшнего обряда приготовила красные нити. Красные нити вы можете получить в безоплатном режиме, прислав мне конверт. Соответственно, на конверте вы пишете э, свой адрес, внутри вкладываете конверт со своим адресом чтобы я открыла конвертик и выслала вам ниточки. И обязательно указывайте для кого, за кого, кому вы хотите, из какого обряда. Я очень часто с обрядов делаю нити красные. И сейчас, вот самое время, вчера я нити сняла, сегодня также буду сейчас с этого обряда завязывать. И пишите обязательно мне, с каких обрядов вы заказываете ниточку. Пишите мне, заявочку на конверте, адрес по телефону, ватсапу, это личный мой ватсап, плюс 7 905 128 4128 Арина Михайловна Ласка. Пишите мне лично, и я вам вышлю адрес, куда вы высылаете конверт, внутри которого лежит ваш конверт, чтобы я вам могла выслать красную нить. Ну что же, мои дорогие, для, э, данных, для данных обрядов нам сегодня понадобится 12 монет одинакового достоинства, стакан воды и обычный гвоздь. Ни шуруп, ни там, где он заворачивается, ни с, без резьбы. Обычный, обычный, обычный гвоздь. И мы приступаем. А для тех, кто хочет приобрести данный обряд, пожалуйста, пишите мне на WhatsApp и совершайте энергообмен. Ну что же, добрый час!